Здравствуйте. Здравствуйте. Константин, расскажите, пожалуйста, вот я знаю, что вы ездили в ДНР. Расскажите, как это было, расскажите поподробнее о поездке. Ну, эта поездка не совсем первая была. Первая поездка была в мае прошлого года, Вот потом был июль прошлого года. Это все поездки были до... До начала мобилизации, вот, а эта поездка уже была после, когда наши мобилизованные попали в зону проведения СВО. Вот. Она отличается тем, что если май прошлого года это была гуманитарная миссия, в большей степени направлена на помощь мирному населению, Значит, июль то же самое, да, то есть Северодонецк, Лисичанск, очень много людей там находились вот в подвалах, буквально только начинали выходить. Там шло снабжение мирных людей, помощи им вместе с гражданским патрулем, Ростиславом Антоновым, то есть это, выполняли эту миссию. После начала мобилизации помогали здесь уже в Новосибирске, что касается Шилова, наших полигонов Шилова, Кадемгородок и Кольцова, да, то есть наши Барабинские в основном находились в Шилово то есть здесь тоже шла активная помощь в эфир мы кстати вам приходили да то есть когда цены взвинтили там на спальные мешки на рюкзаки там на берцы на все на это то есть отдельно был эфиром посвящен а сейчас уже была поездка уже ребят которые находятся несколько месяцев ну, во второй половине января, то есть большая часть из них прибыла туда то есть и, собственно говоря, занимаются уже непосредственно, как они говорят, работой в зоне проведения СВО. Но вы туда передавали гуманитарный груз, его барабинцы собирали или я ошибаюсь? Нет, все правильно. То есть у нас была совместная поездка, то есть Александр Сергеевич Зырянов, директор агентства зонного развития, запускал акцию Рибина в ноябре. Там была собрана достаточно приличная сумма, закуплены аптечки, дроны антидроновые ружья, и было, туда отправлялось 6 автомобилей. То есть эти автомобили не были наполнены грузом, да, то есть они шли автовозом, поэтому буквально там за неделю до отгрузки этих автомобилей бросили клич в Барабинске, написали, собрали заявки, кому что необходимо, что касается оборудования, что касается важный момент личных посылок, и мы, получается, вот этим Барабинским грузом Часть автомобилей наполнили и доставили туда непосредственно в Донецк. Дальше там уже происходила доставка и передача из рук в руки, и оборудование, и личных посылок. То есть вот такой, такая история получилась. А удалось встретиться с бойцами, пообщаться? А, да, то есть очень много встретил барабинских ребят. Встречались с частью, скажем так, на... Кто-то называет нулевым километром, кто-то называет, ну, скажем так, населенные пункты, где можно встретиться, да, потому что там география обширная получается, расположение, и, то есть, встречались, разговаривали, передавали, то есть, общались, и часть подразделений, значит, уже непосредственно, ну, скажем так, в расположении. Вот, где они находятся, туда доставляли оборудование, которое ну, там, тяжелое, объемное, туда непосредственно завозили. Также по просьбам жителей города Новосибирска, в 30, ну, цифры говорить не буду, там наименование полков, часть по полку в полк было доставлено одного из Новосибирских, значит были, были в Луганске. Значит, это из Куйбышева была отправка, когда куйбышцы узнали о том, что идет отправка, есть Чумакова, у нас такой населенный пункт, там медицинское учреждение, есть и коллектив медицинского учреждения для своих ребят, которые находятся в Луганской области, собирали коробки, мы туда тоже увезли, передали, значит, все, все вручили. То есть поэтому каждая гуманитарная миссия она не заключается в том, что ну, там понятно, что для Барабинских, потому что сам из Барабинска, да, то есть, и многих ребят лично знаю и общаюсь, да, то есть, конечно, хотелось бы, но оставлять здесь без внимания других не следует. Поэтому большая часть, тех, кто выполняет такую гуманитарную миссию, они чаще всего помогают и другим. А вот у меня вопрос. Вы с бойцами когда виделись, вообще какой у них настрой, как они себя чувствуют, как ребята себя чувствуют? Вот меня вот этот момент тоже очень сильно волнует, честно говоря. А -а -а -а. Настроение. Вот сейчас слушал интервью значит, военкома, да, который сказал о том, что ребята хотят в отпуск. То есть ребята хотят в отпуск с момента мобилизации, да, там с 23 сентября 1, когда пошли повестки, началась отправка, да, вот прошел достаточно длительный срок. Понятно, что нах... когда они находились в Шилово, в... находились в высшевоенкоманном училище, находились на полигоне в Кольцово, то есть и были и выходные, и они там кто-то домой ездил, и значит, здесь в город выходили. Да. Но полноценного отпуска вот, пока... пока не удается. Да, то есть для того, что... Поэтому очень большой запрос на это значит, ждут жены, ждут матери, да, чтобы повидаться, вот, чтобы отдохнуть. Поэтому вот, хотелось бы, чтобы отпуска начали давать более активно, чтобы ребята могли, скажем так, отдохнуть. Потому что ну, там ситуация непростая, сами смотрите. Я думаю, что и Первый канал, да, там и, и читают телеграм-каналы, и смотрят новости. Сейчас часто есть связь с бойцами, они звонят, рассказывают, поэтому какая там обстановка, люди как бы узнают уже фактически из уст уста от первого лица. Вот, настроение, скажем так, боевое, да, то есть есть нюансы, которые требуют корректировки, да, то есть не хотелось бы там в публичное пространство, то есть, есть есть вопросы. Когда началась мобилизация, помните, да, то есть говорили о том, что важно, чтобы шли мужчины с боевым опытом, прошедшие там Чечню, прошедшие еще какие-то, да, там, горячие, то есть вот те, те ребята, которые, скажем так, рядовые, да, не прошедшие, то есть они нуждаются в присутствии вот таких мужчин, да, постарше, которые как бы с опытом, потому что одно дело, то есть это учение, когда ты понимаешь, что обстановка так или иначе, ты сейчас сегодня наступит вечер, ты поедешь домой, да, то есть второе дело, когда Человек круглосуточно находится в стрессовой ситуации, значит, ему приходится выполнять боевые задачи, то есть и плечо командира такого опытного должно быть. Ребята между собой дружные, могу сказать, что в тех расположениях, где был, то есть это Барабинский район, парень был с Коросука, со Сздвинска, то есть вот очень много ребят встретил не только с Барабинского района, между собой общаются, между собой там помогает, потому что посылки были не только именные, были... И общий груз, да, который, то есть, выдавалось, условно, имена, добавлялось там еще что-то, то есть, и заявки они собирают, то есть, в подразделениях, которые везли, то есть, они позаботились не только о себе, то есть, они сразу количество написали, то, которое нужно там на соседей, вот, которых они знают, что, что, что есть такая нужда. Поэтому я думаю, что вот боевые действия – это такой тест на... Как сказать, на человечность, если хотите, вот и на товарищество. То есть там, там все это остро ощущается, и плечо товарища, и когда спина прикрыта, то есть это очень важно. Ну вот я только что хотела сказать, да, что там по районам ребята не делятся, все наши, все свои. Как, как можно ну. делиться? Барабинский, не Барабинский, все свои в любом случае, все друг с другом общаются. А, у меня еще был вопрос по поводу того, какие впечатления вообще на вас все это произвело, потому что ну, а, мы очень часто общаемся со многими людьми, и вот с одним из них я вот каждый раз разговариваю, смотрю, и человек с каждой поездкой, он меняется, видно, что на нем вот остался след, он пропускает все через себя, и это невозможно сделать по-другому. У вас какие впечатления? Да, находясь там, невозможно не пропускать все через себя, вот, находясь здесь, ты тоже после поездок, после общения, просто ты тоже не пропускаешь, не можешь не пропускать все мимо себя, те разговоры, те взгляды в глаза, те вопросы, скажем так, которые, то есть, вот не для эфира, то есть, они, естественно, что... Ну, остаются, да, то есть и в определенной степени мотивирует, дополнительно мотивирует помогать ребятам. И мы, ну, естественно, что не выбирать, кто там, значит, там сейчас, на сегодняшний день там все свои. Что касается, вот тоже есть, есть определенный нюанс, да, самой гуманитарной миссии. Большое количество находится в ЛНР. Значит, ребят, ну то есть география большая, фронт достаточно большой. Вот, то есть в... есть вопросы по гуманитарной миссии именно для бойцов, которые находятся в ДНР в одном из там, участков. Поэтому стараемся не публично, да, то есть вот в среде в гуманитарной это обсуждать, и есть такие подтверждения о том, что хотелось бы, чтобы ребятам доходило больше груза, больше оборудования, чтобы не было задваивания заявок. Ну, то есть есть определенные вопросы, которые... нюансы, которые решаются. А Вот эти нюансы, которые решаются, они должны обсуждаться между коммунитарщиками. Вот за последнюю неделю разговаривал с несколькими руководителями групп волонтерских. Волонтеров очень много. Чаще всего это женщины близкие, мужья, чьи там значит, братья ушли. И вообще вот гуманитарное движение, то есть вот именно сбор, оказание помощи. Я вам так скажу, что вчера условно по описанию антидронного ружья, по требованию к нему я звонил женщине. Ну, то есть, потому что там интернет перечитаешь, да, там, то есть, э, вот такие вопросы приходится иногда женщинам за -за задавать. А вообще то, о чем за последнюю неделю были разговоры, о том, что необходимо, я не знаю, кто это может инициировать, э, то есть собрание полностью максимального количества волонтеров, в одном месте, не в АКС, да, то есть именно физически, чтобы все друг друга, во-первых, увидели, узнали э, в лицо, не требуется вопросы для обсуждения. Э, вот в, в качестве примера могу там, вот вам условный пример, да, то есть есть подразделение там, условно, там 10 человек, ребята держатся вместе. Требуется какое-то оборудование. То есть и один пишет э, там в Иркутск своим, второй пишет в Красноярск своим, третий пишет э, в Барабинск своим, да, то есть собирает и там, и там, и там, набрали, передали. То есть а оборудование ну, нужно условно две единицы. А пришло, а, дай бог, чтобы приходило больше, вот, ну а пришло 5. А есть соседние подразделения, которые не смогли оперативно а, а, собрать, да, то есть и ну, то есть, есть определенный э, дисбаланс в в гуманитарной миссии. Это, кстати, тоже отметил, потому что Травников Андрей Александрович приезжал на отправку как раз в акция Рябина, когда заканчивалась. Зарянов сопровождал, отправлял груз на отправку, приезжал губернатор. Он как раз о том сказал, о том, что это по заявкам первое, что второе, то есть о том, что вы сообщили о том, что есть возможность что-то еще отправить, и в эту же машину тоже проходили догрузки там, включая барабинского груза. Поэтому он вот этот вот в таком, не знаю, форуме, там, собрании, в общем, есть определенная нужда для того, чтобы встретиться и обсудить, абс да, может быть, распределить, потому что, понимаете, в чем дело? То здесь это здесь нормальное человеческое, как говорится, отношение к этому вопросу, когда собирают ну, то, непосредственно, которого ты человека знаешь, да, то есть а, ты объясняешь, откуда он, кто, что это подразделение, какое оно выполняет, да. Вот. Но не у всех а, есть а, круг знакомых, который может взять на себя организацию, условно, там сбора, там, не знаю, на тепловизор, на квадрокоптер. А, то есть нужно понимать, как это работает, потом как это купить, где это купить, как доставить. То есть а, потом, преклоняюсь перед теми женщинами, группами, которые это все организуют, у них опыт колоссальный просто. Они там за час-два могут любую проблему решить. Общение между волонтерскими группами очень тоже важно. То есть у нас сейчас на отправку готовы две Нивы и заканчивается ремонт УАЗа в Буханке. Вот. А места, грубо говоря, в машине 2, И вот буквально позавчера то есть просто написал в чат о том, что необходимое место для того, чтобы отправить машину. Есть у кого-нибудь попутный груз? Через час перезванивают ребята, говорят, у нас из Барнаула, значит, идет фура, там есть одно место, вот ночью сможете загрузить? Да, сможем. То есть и получается так, что вот буквально там за час-полтора, то есть сложная задача решилась. Объясню, почему сложная, потому что я вот а... честно хочется еще с вами общаться. Мне кажется, надо делать еще эфир, но мы уже с вами вышли прям за рамки даже эфирного времени. Я предлагаю, наверное, с телезрителями попрощаться, а в интернете немножко продолжить и договорить. Поэтому я думаю, что режиссер не против так поступить. Поэтому зрителям, нашим телезрителям я хочу сказать, оставайтесь с нами, подключайтесь в интернете, заходите, мы будем продолжать общение. Ну а наши интернет-пользователи остаются с нами, мы все еще здесь. Вот, мы вернулись, со зрителями попрощались, вот мы говорили как раз про женщин и волонтеров. Ну, женщины, я еще раз говорю, о том, что вот то, что я наблюдаю, то, что я вижу, я думаю, что многие подтвердят. И вот давайте, это сам, ну, одни из самых известных, да, то есть это общероссийский народный фронт, Светлана Заикина, какую работу колоссальную проделывают для сбора, обеспечения, то есть это просто 24 на 7 работу ведет и сейчас тоже ездила самостоятельно, доставляла самые там одни из ЗОВ 54, да, то есть тоже там как бы в организаторах, в координаторах женщин, то есть ну вот складывается такая ситуация, что это вот, ну это природно так, то есть женщины склонны к защите всего, что вокруг них, да, то есть заботе и защите, то есть, поэтому давайте вспомним, когда в селах, да, то есть зима впереди, то есть активно начали вязать носки у нас там Новоспаск, Барабинского района, я там, я, я скажу скажу последним, который довязывали уже там, там уже, там уже там далеко там за сотни носков просто связали, то есть просто вот заботьтесь, потому что хотят быть полезными. Сейчас женщины в Барабинске открылся пункт вязания, изготовления маскировочных сетей. Женщины идут. Кто открыл? Женщины в Сдвинске, значит, в Маландино сейчас Сдвинский район тоже открывается. Женщины группа в Telegram солдаты НСО землячка из Новосибирской области, Ульяна, ну, то есть вот те, то, что, то, что наблюдается. То есть, почему так происходит? Скажу, что женщины у нас заботливые, они хотят, чтобы все были здоровыми, и все, и все вернулись живыми. Да у нас, Это... мне кажется, девчонки ого-го просто, если так подумать. А... Да? да? Ну, в том плане, что в беде никогда не бросят, и, мне кажется, среди волонтеров это не только же близкие люди, это люди неравнодушные, которые действительно решили, что их долг это реально помочь и пошли помогать. А, да, это, я с этим соглашусь, но я хотел бы выразить благодарность, пользуясь случаем, всем женщинам, которые организуют это все, вот, это очень душевно. Это очень по-русски, это очень по-матерински, -по я бы сказал. То есть, поэтому вот, они делают больше, чем... Ну, я я, я, я сейчас скажу, я не понимаю. То есть 24 на 7 можно в любое время. То есть, отправляют в госпитали, они знают все медикаменты, они отслеживают, где что нужно. Это что кас... Вот здесь вопрос... Организационные, логистические очень важно, потому что проведу порядок цифр да, на отправку, например, одного автомобиля. То есть, вот планировали вот эту буханку, искали, значит, Нивы, чтобы отправка одного автомобиля до Ростова. У вас буханка на автовозе, то есть, меньше 85 тысяч никто не соглашается. То есть, вот такой цене. Фура стоит... До Ростова от 120 до 150 тысяч, куда входят потенциально две машины, да, ну и есть возможность, конечно, грузом загрузить. Вот, поэтому вот эти логистические вопросы нужно снимать, чтобы у тех, кто собирает и тех, кто готов помогать в сборе и каких-то натуральных вещей, да, я имею в виду там, продуктов питания очень много собирают и там, там, обмундирование, там, не знаю, еще что-то, то есть вот, вот это, то есть он, он решен вопрос, да, то есть есть, есть каналы, по которым везутся, да, то есть это и правительственные программы, да, то есть здесь иногда нужна оперативность, иногда нужен догруз. До этого, кстати, вот была отправка с союзом отцов, они у вас на Донбасс, которая акция мы что тоже туда пристроили? Э, у то есть у них э, к отправке было несколько автомобилей, у них было э, пустое место в машине. Тоже позвонил, говорю, ребят, нам нужно оперативно отправить. Э, у Хантер, это житель села Новояркова приобрел для своего брата. Тоже она в новостях везде была, была. то есть э, э, в чем сила брат, то есть у него там такая прям фотография, то есть она заметная очень. И э, вот эту мы машину пристраивали туда. Ну, то есть, вот, все, все каждый день меняется, да, то есть, все нужно искать, как отправить, где взять, есть, есть с этим сложности, это нужно решать, как раз вот, я не знаю. Но я слышала, сколько... слышала, что там еще с медикаментами сложности, ну, то есть, с, с тем, что, вообще, вопрос у меня в чем, что еще нужно туда, что на сегодняшний день требуется ребятам? Смотрите, то есть сказать вот универсальные, универсальные заявки, да, то есть её на ребят, да. ее не существует. То есть условно вот то, что мы увозили, да, в предыдущий раз, то есть мы отзвонились наше подразделение, которое там из Барабинских большая часть состоит, я говорю, ребят, что необходимо, там, в первую очередь, они говорят, у нас не, нет генератора, вопрос в бензопилах, вопрос в аккумуляторах, которые можно подзарядить и в случае отсутствия генератора лампочку подсвечивать, их. плюс они нужны на автомобиле. Нам необходимы газовые баллоны, нам необходимы плитки для приготовления для обогрева, это уже потом, как выяснилось. И вот такой перечень там необходимы окопные свечи, которые активно, причем по поводу по, по окопных свечей, там группа вот теплышки, они там отгрузили 1123 штуки, ну прям большой объем. Вот, а потом, когда у ребят спросили, то есть они говорят, ну нам какой-то вот объем нужен, да, то есть, ну весь это будет совсем большой запас. Начали другие подразделения опрашивать, оказалось, что в одном они как бы не пользуются спросом, да, то есть по своим каким-то, потому что они выполняют там специфика выполнения задач, в нашем они прям в заявке, они чуть ли там не вторые, третьи были, а кто-то сказал, да, возьмем на всякий случай, то есть каждый индивидуально, значит, поэтому, если вы хотите узнать, что непосредственно нужно, то есть нужно прям конкретно брать ребят и спрашивать, но лишним и лишним, и никогда не будет, я вам так скажу, что это тепловизоры, это квадрокоптеры, это приборы ночного видения, это значит антидроновые ружья, вот это прям потребность, это практически везде на первых местах стоит. Объясню почему. Порядок цен, он исчисляется сотнями тысяч рублей, вот. Квадрокоптер там от 150, тут который хорошо работает от 150 и выше. Тепловизоры. Сейчас Барабинская группа своих не бросаем. Они собирали порядка 650 тысяч. Они собрали то, что там жители да, приносили. 500 тысяч ребята добавили своих. Вот. И там почти на миллион 200 один из родителей бойца, он сам увозил туда. Вот. То есть вот такой порядок цен, ну то есть на, на вот это все. Это понимаете, в чем дело? То есть здесь тоже вопросы. То есть, можно говорить долго, как бы откровенно, да. То есть здесь вопросы возникают. А почему, да? То есть, ну, я вам так скажу, что условно там, если автомат или патроны или снаряды или пушки это входит в обязательное, да, то есть то по вот этому оборудованию это я, я не знаю, там, может, наверное, какой-то реестр есть там, обязательного, скажем так, обмундирования. Я могу предположить, что, что это такое специфическое оборудование, но которое позволяет, для, я вам так скажу, что для меня, важно, вот, для меня важно сохранить делать все для того, чтобы сохранить жизнь. Поэтому сейчас в Барабинске активно идет сбор на антидроновое ружье. Вот я как раз хотела спросить, вы же не собираетесь явно останавливаться, куда могут нести люди, куда обращаться, к кому, чтобы тоже помочь? То есть сейчас идет сбор на антидроновое ружье, скажу так, что непосредственно, ну скажем так, наша небольшая группа, да, то есть у нас там нет какой-то группы, где там собрано 500, там 500-600 волонтеров, да, то есть где там каждый день что-то обсуждается, происходит, то есть мы работаем по заявкам, тот груз, который сейчас готовится, то есть вот у вас буханка, да, значит э, приобретена двумя фермерами третий фермер э, приобрел запчасти полностью да, то есть там проект в общей сложности получится порядка там полмиллиона ну, с учетом того что еще станция технического обслуживания Барабинская ребята собрали сказали что мы его полностью сделаем то есть даже если он ну, не даже он хороший уазик то есть но переделываем потому что он идет в мед взвод который обслуживает батальон э, опять же который состоит на практически 40% процентов из парабинских, из двинских, губинских, каргазских, значит это вот что касается заявок, что касается антидроновое ружья Тоже в поездке встретил, ну это информация публичная, Виталия Курсунова, это помощник машиниста локомотивного депо станция Барабинск. Работ, работал в коллективе, когда началась мобилизация, пошел, значит, была возможность получить бронь, потому что, ну, у дорожников определенных группа есть бронь. Он сказал о том, что нет, я уже решение принял, пошел. Вот я его встретил, то есть у него, говорит, хорошо, Константин, да, то есть что необходимо, антидронного ружья. Вот. Встретился с коллективом, был день, сейчас новый праздник, День машиниста. Вот Руководитель локомотивного депо разрешил встретиться с коллективом, где показал все, собственно говоря, как это работает, и официальное обращение, и, значит, фотографии от Виталия, сейчас порядка там 160 тысяч на сегодняшний день, собрано, но этого пока недостаточно. То есть, ну прошло сколько за ну, там, за две с половиной недели. Почему так происходит? Опять же. Ну, Нет, а, вот, а к вам могут обращаться те, кто хочет помочь. Вот они, допустим, хотят помочь, собрать деньги на это ружье. К вам можно обращаться? Куда вы? Да, да, можно, да, можно. можно обращаться. Да. У меня в социальных сетях есть, мне контакт Одноклассники, свой WhatsApp я не скрываю, да. Телефон свой мобильный я везде говорю. Плюс семь девятьсот тринадцать девятьсот тридцать три семьдесят три шестьдесят даже если, если просто вы хотите помочь, да, то есть мы скажем о том, что как это можно сделать, либо мы вас переадресуем к тем группам, которые, то есть конкретно сейчас ведут, Барапинская сейчас группа своих не бросает, активно ведет сборы и на автомобили, и на тепловизоры, и то есть это работает круглосуточно. Но на сегодняшний день... Тоже это такое, такое пожелание, да, то есть и поделюсь разговорами с другими, с другими людьми, которые занимаются вот этой гуманитарной миссией. Идет определенный спад, ну, то есть идет определенный спад, участие людей в отправке. На мой взгляд, это может согласиться о том, что то есть ты к человеку обращаешься раз, да, то есть он пришел, он отозвался, помог, да, то есть ты напрямую обратился, вот. или где-то какой-то сбор был объявлен в социальных сетях, ну да, посмотрели информацию, ну как бы, ну да, сбор производит, то есть количество сборов и объем необходимой отправки он достаточно большой и поэтому когда ты открываешь условно там социальные сети ты видишь там собирают там собирают там собирают вот какой-то еще чат тебе такое ощущение стоит что все собирают то есть, и как бы здесь у, у того кому это необходимо у не у него все нормально вот поэтому то есть как там этот, маленькое участие важнее большого сочувствия. Вот так. И, ну, там, вот, может, по-другому звучит, но смысл, я думаю, что понятен. Я предлагаю, в общем-то, и закончить этими словами, потому что у нас уже эфирное время, мы уже совсем выползли с вами. Вот, и я думаю, что мы еще раз встретимся, обязательно пообщаемся у на, на эту тему. Вы не зря см... сказали номер телефона, мы обязательно, вот это, это прям, я думаю, что те, кто смотрел наш эфир, они теперь знают, куда обращаться, и это уже круто. А У нас отправка планируется по, в понедельник, поэтому если у кого-то ребята находятся на территории ДНР, вот, потому что эта конкретно машина пойдет в ДНР, то, о чем я начинал, то находите номер телефона, то есть мы эти посылки и оборудование, то есть мы, его, мы их доставим из рук в руки. Более, вот, того, поэтому... более того, у нас даже в анонсе есть прямая ссылка на ваши соцсети, я думаю, можно а, ну, да, да, просто то... даже кликнуть и спокойно спросить, что нужно, чем нужно помочь, как можно это сделать, и получить информацию, и оказать эту помощь. Спасибо вам большое за то, что нашли для нас время. Прощаюсь с вами, но я думаю, что ненадолго. Увидимся еще. До свидания. Всего доброго.